Появляется энергии, да, то есть вот два человека встречаются, и просто в обсуждении рождается вот это вот самое новое. Его бы и не было, если бы не встретились. Вот. Конечно, конечно. Нужно друг об друга обтачиваться, там, притираться, полироваться. Тем более нужно знать друг друга, мы что в одном месте дела делаем. Так, ну что, все хорошо, всем все слышно, да? Я поставил, да. поставил да, запись, слышно. поставил запись. Ой, что-то даже это соскучился по знакомым голосам. А, такие вещи происходят прям, ну, скоростя такие дикие. А, даже вот могу сказать в каком смысле. А, событий столько происходит, что даже Денис приезжал в Красноярск, Три дня был в Красноярске, мы не смогли пересечься. То есть, прям даже вот так. То есть, блин, в одном городе не смогли пересечься. Столько было попыток, короче, и у одного-то у другого там Ну нельзя было отложить эти все события, которые происходили. Потому что они все были, как бы, в принципе, одинаковой важности, чтобы там приоритеты между ними расставлять ну ладно в общем давайте э, по сути до да, перейдем ко всему ну во первых э, так э, демонстрацию экрана делаю чтобы всем было видно э, во первых то есть раз в две недели будем обновлять э, список на сайте кого-то будем убирать с сайта кого-то добавлять на сайт все будет зависеть от э, того, как, насколько человек э, себя показывает. То есть, э, либо человек может для показухи, да, э, грубо говоря, там сделать пару продаж и типа разместите меня на сайт. А потом. Э, Работать, так сказать, на себя, на свою личность, а не в командной игре. И там заниматься чисто продажами своих мегаватт-контрактов и, ну, и в компании не закупаться. Ну, есть и такие случаи, уже просто зафиксированы эти моменты. Мне уже Александр звонил, об этом говорил, как бы. Ну, вот на самом деле мы живем в такое время, что вот что бы ни произошло, но ты уже о всем знаешь. Вот прям вот как-то вот через какие-то источники, проводники, каких-то даже сторонних людей информация приходит о каких-то происходящих событиях у кого-то. Особенно это касается там каких-то ну, некрасивых поступков, так сказать. И просто, чтобы остеречь всех от этого, ну, лучше проговаривать это, чтобы у людей уже не было мысли. То есть, что сегодня есть? То есть, есть люди которые там, взяли там, 10-5 миллионов, 2-3 миллиона, то есть ну, большие суммы, и взяли в самом начале. И сейчас просто в своих интересах занимаются продажами чисто для своего обогащения. Не для компании, не для того, чтобы саккумулировать деньги там, и потратить деньги на что-то стоящее, но ну, именно на помещение, на станки, там, на наем сотрудников, на организацию фирмы, какой-то, которая будет с производством генераторов заниматься, либо рекламными компаниями по генераторам, либо встречи проводить. То есть люди просто... Ну, от этого не сбежать никуда. То есть всегда будут встречаться те, кто чисто в корыстных своих личных интересах использует финансовые инструменты и возможности. Я просто проговариваю, чтобы... Каждый обратил внимание на таких людей, которые у вас будут появляться в командах. Которые на сайт захотят, будут позиционировать, что они там продают, что-то делают, там улыбаться и так далее. А по факту будут работать только для себя. То есть будут продавать столько, чтобы у них мегаватт контрактов хватило до 1 сентября и они постоянно были в доходе. Ну как это выглядит? Допустим человек взял на 2 миллиона рублей. И в месяц там продал на 50 тысяч. Эти деньги себе оставил, ему есть на продукты, на квартиру заплатить. И человек кайфует. А следующий месяц наступил, он еще там на 50 тысяч продал. И вот так вот до 1 сентября потихонечку он там продает для себя. И на сайте висит как бы, к нему люди обращаются. Таких легко отслеживаем, то есть и удаляем с сайта, ну, это элементарно. Поэтому... Те, кто сегодня размещен на сайте, ну, нужно просто хорошо отнестись к этому, то есть, что именно к вам с душой обратились. У кого-то там э, не совсем хорошо получается, пока еще продажи. У кого-то даже YouTube канала нету. Но мы же вошли как бы в положение людей. Э, я не говорю конкретно а вас, о вас, деви... вот кто сегодня, да, в чате. Созвон, потому что каждый из вас уже ну, годами э, зарекомендовал себя и своими поступками. Поэтому я просто говорю о том, чтобы вы со своими людьми уже ниже проводили работу с новичками, самое главное, которые как бы только коснулись этой темой, с продажами, э, с мегаватт-контрактами, с системой блокчейн, с криптовалютой, то есть со всеми технологиями, с энергетикой, там, с банками. То есть проводите больше времени, раз в неделю как минимум делайте планерки, общайтесь, выясняйте, что у человека получается, что не получается. То есть, ну вот 44 человека, Женя посчитал, я сам не считал, размещены на сайте. Соответственно, уже сегодня там после всех видео, которые выкладывают, что вот размещены на сайте, люди стали стучаться, обращаться, говорят, мы тоже хотим, мы тоже хотим. Я говорю, ну, нужно показывать результаты, нужно делать продажи, и будете на сайте. Задача, как бы, к чему нужно стремиться, нужно, чтобы вот здесь у нас были все регионы и все округа. Сколько их, да? У меня есть такая табличка, я еще не всех сюда записал, но у меня полностью, ну, всем регионам здесь все отражено вообще у нас 85 краев и областей в россии то есть как минимум 85 краев и областей главных вот этих центральных федеральных городов должны быть на сайте и здесь должны быть люди руководители стремиться к тому чтобы у нас были офисы то есть чтобы территориально люди э, могли прийти Могли увидеть, попить чая, поздороваться, обняться, там, посмотреть в глаза. Потому что мы все живые. Одно дело по интернету, ну как бы вопросов нет. Но если люди мне пишут, звонят да, по телефону: нету вайбера, нет WhatsApp, человек на пенсии, но понимает, насколько важно участвовать в этом процессе и он хочет с кем-то взаимодействовать. То есть он готов какие-то 2-3 тысячи внести в это дело, купить мегаватт контрактов. Как-то способствовать э, каким-то встречам, там, раздавать листовки, ну, быть полезным. Люди тянутся. Нужно создавать условия для тех, кто тянется к нам. Лучшее условие это ну, со временем, там ну хотя бы лето начнется, да, начало июня. Ну, организовать какие-нибудь во всех 85 э, городах, регионах, кругах, э, республиках, чтобы был хотя бы офис. Ну и в нем проводить какую-то работу, приглашать людей, проводить встречи информационные. Вот э, Денис из всех здесь э, в курсе, как это все происходит. Э, мы в Красноярске э, в свое время одержали офис 58 квадратных метров в центре. И у нас три раза в день проходили встречи в 12 часов дня, в 3 часа дня и в 18 часов вечера, чтобы э, было три времени. Мы то есть назначали три времени, в листовках писали три времени, люди звонили по телефону, телефон постоянно звонил, и люди записывались на время. То есть всегда человек мог в удобное для себя время прийти на встречу. И чтобы это было эффективно, мы не проводили по одному, у нас было 15, 20, 30 человек. Один раз мы даже устроили фурор, сняли помещение в аренду и... Люди, ну, помещение в бизнес-центре сняли в аренду И было 170 посадочных мест Они были полные, люди еще стояли в проходах Люди стояли в коридоре, это проходило на третьем этаже На лестничных маршах То есть ну, то есть такое количество людей пришло на информацию Все эти, Как только будут у кого-то запускаться офисы Либо кто-то уже открыл офисы Связывайтесь со мной, давайте мне знать Мы будем организовывать чат в скайпе по офисам И будем делиться эффективными методами Как проводить работу с населением, чтобы это было эффективно Как клеить листовки, как привлекать средства массовой информации Чтобы вас по всем телевизионным каналам показывали о вашем офисе там, Что в нем происходит и так далее и тому подобное Чтобы у вас шел поток людей Uh, у нас реально практически 1200 человек за 2-3 недели, по-моему, uh, ну, проходило через офис. То есть ну, охват был просто дикий, так сказать. Обо всех этих фишках сегодня не будем останавливаться. Ну, говорю, то есть те, кто уже, я знаю, есть ребята, кто организовался в офисе, uh, просто выходите со мной на связь, организуем часть. Чат, там 2-3 офиса, например, хотя бы скооперируемся, будем проводить вот такие планерки, выкладывать их в интернет, чтобы все другие люди тоже подхватывали и двигались по этому принципу. По поводу ограничений, да, что из-за того, что вот эта тенденция существует, что кто-то взял да большой объем и сейчас на себя там банкует компанию внимания не уделяет ни чего полезного для компании не делает в этом нет ничего противозаконного согласно ну как бы правил сегодняшних. но согласно чисто человеческой совести и морали до да, что вам дали возможность быть богатым и вы взяли хапнули и как бы сбежали с корабля так сказать ну, ну не есть красиво нужно участвовать в деятельности и поэтому Александр озвучил, что в ближайшее время будут озвучены на сайте, Александр Бобров я имел в виду, именно ограничения на покупку в одни руки. То есть не будет такого, что там сколько захотел, столько купил, чтобы использовать. То есть все должно быть в меру по потребности. То есть, ну допустим, если я фермер, да, у меня есть там теплицы какая-то техника есть какой-то склад там дом примерно прикидываем вот столько мне нужно чтобы был у меня генератор ну соответственно столько там с небольшим запасом человек будет получать в одни руки мегаватт контракта ну вот вот как то так по поводу ограничений в одни руки покупки дальше Размещение на официальном сайте, требования к размещению это все рассказал, показал. Дальше хочу, прежде чем к человеческой жадности перейдем и к ситуациям, которые сегодня происходят, уже несколько дней подряд обострились эти ситуации с жадностью человеческой. Я хотел бы перейти к тому, что на сегодняшний день ситуация с криптовалютой, потому что многие принимают в призм, да, удобно. Маленькие комиссия Плюс монеты майнятся Ну то есть эффективно сделки Проводить в криптовалюте призм Ну кто-то в эфире проводит В биткоинах и так далее Сейчас не принципиально Я говорю о криптовалюте Криптовалюта сегодня Сейчас посмотрим Что тут у нас Здесь в аватаре Показывают они Видим что криптовалюта Пошла в зеленое пространство Почему это происходит? Логика простая. Видим, да, что они все USD и рубли, USD и рубли. Берем, набираем курс доллара ЦБ, центральный банк. Курс доллара центральный банк, вот он. Видим скачок с 58 рублей до 62 рублей. Если вы посчитаете, это примерно 10% скачок. Если учитывать, что до этого были скачки суточные 0,0 да, какой-то процент, то сегодня это ну, там, порядка 9%, если быть более точным, скачок курса. Сейчас, секунду отключу телефон, а забыл на беззвучно поставить. Это приводит к тому, что сейчас происходит стагнация во всем. В каком смысле? Когда происходят дикие скачки в чем-либо в недвижимости, там дикий рост либо дикое падение. Начинается заморозка сознания людей. И люди, кто продает, кто покупает, у них разная позиция по этому поводу. Они начинают тормозить, думают, блин, сейчас выгодно продать или подождать, пока еще вырастет. Те, кто покупают, они хотят сейчас купить, потому что пока растет. А соответственно, а купить нечего, потому что те думают, когда еще подороже подрастет. И вот эта вот э, чехарда, она сейчас происходит. Это отразилось именно в том, что, вот, допустим, э, видим, да, курс CB 62 рубля. Мы призмы э, и мегаватт-контракты по вот курсу 58 принимали. Видим, да, что разница будет, ну, неимоверная. Давайте даже приведем примерно 10 тысяч. На 10 тысячах рублей разделим получается на 58 это у нас 172 монеты в призма 10 тысяч рублей делим на 62 получается 161 монета 11 монет разница 11 монет по 62 это 682 рубля ну, как бы, с 10 тысяч. А если это 100 тысяч покупка? Это 6 с лишним тысяч. У некоторых людей это, ну, недельный, недельный его доход. Просто на разнице курса валют. Но это мы мелочи посчитали. Вы сейчас увидите самое интересное. Мы заходим на обменник, выбираем Сбербанк, рубли. И смотрим. Доллар 70 рублей. Если вы хотите на пейер какой-нибудь еще там в другие страны загнать, 100 рублей доллар. А давайте возьмем ВТБ. 69.99. Возьмем Тиви. Тиви у нас показывает доллар тоже 70 рублей. Ну, разница уже значительная между 58 и 70 рублями. Еще больше 10%. Это за сутки. Куда этот будет двигаться завтра-послезавтра неизвестно. Падать будет или подниматься, или это будет эстафета продолжаться 3-4 месяца. Но на сегодняшний день я вам сообщаю информацию такую. Э с негласных источников через личные там, взаимодействия в системе руководителей. В системе тех людей, кто занимается обменом криптовалют Те, кто серьезно сидит на криптовалютах И да, с большими объемами, суммами денег Переходят как в 90-е годы на наличный обмен То есть за рубли, за деревянные, железные, за бумажные Вы сегодня не купите криптовалюту Либо вы купите ее очень дорого ну там завод за 100 рублей если вы захотите купить за 70 рублей или там хотя бы по курсу центрального банка и на большой объем то э, вам придется проводить личную встречу покупать за наличные ехать на встречу в другой город там с сумкой денег и только там э, при встрече при передаче денег вам отгрузят э, Наличную, ну, криптовалюту на ваши счета. Ну, я вот нисколько это не утрирую. Я просто сегодня наводил э, справки с нескольких каналов, с кем общаюсь э, с людьми, кто занимается обменами криптовалютой разной. Ну, то есть, вот такая информация со всех источников. То есть, э, сегодня ввиду, ввиду вот этого скачка события э, котируется э, наличный доллар. То есть, вот прям наличный доллар это горячий пирожок сегодня. На него будут менять все, что угодно, потому что доллар растет. А если мы сравним по процентам, да, вот я вам показал, что разница примерно, ну, в среднем возьмем, если с курсом 58 и 70, да, вот со вчерашним и сегодня, а это 10. Ну, возьмем среднее. Между 62 и 70 это 10% стоп, стопудово. А давайте посмотрим. Прирост биткоина и криптовалюты. Это в процентах за сутки. То есть биткоин на 2,2% в плюс ушел. Эфириум ушел на 1,17%, запятая 17 сотых. А доллар ушел на 10 процентов плюс вы сами представляете да те люди которые имеют ну ладно там я там допустим с 1000 с 10 тысячами рублями для меня там 500 рублей больше 500 меньше как бы не играет погода а когда у человека 10 миллионов для него скачок в 1 процент да как бы ну это уже как бы болезненно а 10 процентов Хотя бы от миллиона. Это 100 тысяч рублей. Либо потери, либо прибыль. Одно из двух. Ну, а 100 тысяч рублей это деньги. А если у человека 10 миллионов, то это уже 1 миллион либо прибыли, либо убытков. Просто на курсе доллара за одни сутки доходность, либо убытки. Поэтому сейчас будет вот такая стагнация. Монеты призм uh, тем более то есть как бы если вся остальная криптовалюта в излишках да существует uh, то криптовалюта призм она uh, имеет свойство uh, ну она же майнится в определенном количестве uh, в сутки все зависит от того сколько последователей то есть по определенному алгоритму то есть спрос на призм выше чем его предложение и я не думаю, что сегодня кто-то из вас, если даже на любой обменник призмовский обратится и захочет купить себе 10 тысяч монет, вам либо затянут время на сделку там, на несколько суток до 48 часов, а потом скажут, ну как бы ну, какие-нибудь причины будут, что сделка не состоится. Либо просто сразу скажут, что мы вам можем только отгрузить там, на тысячу долларов. И все. И то вы должны прям в баксах перевести. Ну, такая вот обстановка по поводу вот этого все. Сами решайте, у вас свои личные. Я просто даю информацию, как прогноз погоды. Как она будет дальше развиваться, мне самому даже неизвестно. Каждый из вас имеет на кошельках криптовалюту, ту или иную. И вы уже сами решаете, продавать ее сегодня или ее покупать сегодня. Покупать или продавать за них мегаватты Я конкретно знаю точно Что я пока в ближайшее время Пока не будет понятна тенденция с долларом Я в криптомонеты призм продавать не буду Почему? Все очень просто Один призм это один доллар Если у меня... Сегодня на кошельке 10 тысяч монет. Вот для этого. Вот у меня вот здесь на кошельке. Я считаю, что у меня 0. То есть 0 к продаже. То есть у меня четко стоит э, планка: что вот 10 тысяч и не меньше у меня должно быть на кошельке. Рост монет 17,5%. 17,4% в месяц. Ни один банк. Ни одна микрофинансовая организация, ни один кооператив мне не даст 17% в месяц на 10 тысяч монет. Вчера берем да, простой калькулятор. Я просто хочу вам показать математику и цифры для тех, кто будет смотреть планерку. Мы берем вчера по 58 рублей. У меня активов 580 тысяч. Они мне приносят ноль. 174 в месяц но ну 17 4 они мне приносят 100000 101 тысячу в месяц дохода это было вчера сегодня этот кошелек с десятью тысячами монет я на бирже обмен электронных монет на э, сбербанк на nix money допустим если через личный кабинет обменника на никсмани видите уже на вот только что было 70 00 когда мы начинали и уже на 5 копеек выросло 70 рублей соответственно я умножаю на 70 рублей если я продам через обменник свои монеты у меня уже капитал 700 тысяч хотя вчера было 580 умножаю на те же проценты 0 7, И у меня было в прошлый раз Вчера 100 тысяч доход в месяц Теперь мой доход 121 800 рублей На 20 тысяч рублей Просто на разнице курса Мой месячный доход вырос Потому что доллар скаканул Как бы смотрите сами то есть Это может быть в вашем минусе В вашем плюсе Я даже не знаю как, как бы Я просто держу в активах здесь определенный актив в наличных определенный актив и держу ну в наличных тоже я ничего не скрываю у меня на карточке сбербанка прямо сейчас там 400 с чем-то тысячи рублей то есть ну то есть вот у меня в кошельке грубо говоря тут 600 700 тысяч рублей и наличными там 500-400 тысяч рублей на карточке Сбербанка. Для того, чтобы совершать вот эти операции комфортно. там Продать, купить какое-то небольшое количество. И соответственно <coughs> в мегаватт контракта держу. Вот это вот моя мои ликвидные активы. <coughs> так, теперь переходим к сайту. Главное, да. Контакты вот здесь, посмотрите, о компании и контакты. <coughs> Приходим к следующей теме по поводу жадности. Тема планерки, так человеческая жадность и бездействие. Я вам сейчас поставлю аудио-видеозапись э, демонстрации экрана сегодняшнего звонка и разговора, а потом его обсудим. И каждый из вас, ну я скажу свое мнение, каждый из вас скажет свое мнение, свой опыт. Для того, чтобы у людей, которые будут поднимать вот эти вопросы, которые будут озвучены по поводу мегаватт контрактов. да, Я выхожу сразу на ICO и показываю. Стоимость контракта в рублях установлена отпускная стоимость я думаю для ни для кого не секрет отпускная стоимость то есть это график продажи контрактов от компании то есть компания продает контракты по вот этой цене мы их можем купить а 1 сентября с 1 сентября по 3100 рублей стоимость акции будет И на эти акции можно приобрести будут генераторы А те предприятия и организации, которые будут Ну, допустим, может быть, ТСЖ, да, какое-то подключен, целая пятиэтажка, там, двадцатиэтажка <coughs> Будет подключена к этому генератору, ну, к генераторам Search Energy то, соответственно, и за электричество в своей квартире, в своем доме можно будет платить мегаватт контрактами. Именно за электричество. Даже если у вас в самому, там, ну, зачем в квартиру генератор, да, когда можно в подвале дома его поставить и весь дом запитывать, и как бы, и люди могут оплачивать просто за электроэнергию мегаватт контрактами. Так вот, на сайте нету нигде написано, что ну, компания вот эти акции вот в этот период до 1 сентября у вас их будет покупать по этой цене об этом нету никакой информации сейчас происходит эмиссия акций то есть вы их покупать можете но в компанию вы их сейчас продать не можете Потому что продать их можно будет, либо обменять, то есть они будут ликвидны для компании с 1 сентября. И это написано черным по белому. Я не знаю, кто в чем заблуждается, кто там себе придумывает какие схемы по поводу того, что там компания должна у него там скупить. И люди 31 марта назанимали денег, взяли кредиты. Продали там, заложили в ломбарде там свое имущество. Купили по 10 рублей. А сегодня звонят и предъявляют, что вы у нас обещали выкупить по 50. А мы тут хотим конскую прибыль поиметь за одну ночь. Проснулись, засыпали нищими, а проснуться миллиардерами. Ну я не знаю, кто в такую фантастику как бы верит. Ну или сказки такие кого-то снятся там в голове. Я объясняю как есть, то есть без всяких там каких-то интересов личных, корыстных тем более. Так вот, некоторые люди любят перетрактовать информацию и почему-то им показалось, что я обязан и гарантировал им, я лично, либо еще и компания, что по 50 рублей у него выкупят. И вот у меня сегодня произошел диалог. Сейчас я... Посмотрю, по-моему. Так, рабочий стол. И мы его послушаем. 11 минут потратим времени и разберем этот вопрос, потому что его нужно разбирать, чтобы дальше вот этого блудника не было. Алло. У вас что там? Вы на паузу нажимаете? Нет, нет, это проблема. Угу. Ну, как бы мы рассчитывали, что это будет за 10 рублей, а не за рублей Нет, вот подождите, подождите, подождите. Вот вы купили по 10 рублей. Когда вы покупали по 10 рублей, вы с какой целью их покупали по 10 рублей? Чтобы продать дороже или чтобы стать акционером и получить генераторы? И то, и другое. Угу. Почему вы сегодня их продаете, а не 1 сентября? А мы хотим только часть понимаете? Нет, вот Но вы хотите продать... Хотите... Хотите... Подождите, то, мне нужна причина. Нет. Почему вы сейчас продаете? У нас причина э, очень серьезная, потому что э, у нас лежит, у нас лежит на элеваторе зерно, у мужа лежит зерно на элеваторе, и каждым с каждым днем там растет цена за это хранение. И тут у -у -у. уже мы его на носу. И он хочет отсюда все-таки вытащить эти, э, ну как бы вот это зерно. Как они заставляют 30... на деньги, 31 Тридцать первого марта десять дней назад. Вы знали, что у вас пассивная? Это понятно, но мы рассчитывали, что мы как-то сможем вот это обналичить. Ну, каким И образом? Нет, как, каким образом? Вы рассчитывали, что у вас получится обналичить. Ну, потому что там цена растет каждые 15 дней, мы даже 5 дней сейчас не можем вот эти ждать. Нам через пять дней она 90 стоит Это на, по крайней мере на сайте компании 90 рублей же там позиционируется Но. Цена Но продажи цена цена, цена продажи 90 рублей будет с 16 апреля Цена продажи То есть любой желающий купить может купить только по 90 рублей ну, так о ну. Раз а вы мне Пошу продаете? Купить. Мне зачем у вас покупать? Вы мне лично звоните? Я вам не говорю, что вы покупали. Я прекрасно знаю, вы там сижу а с вашими ну, там, выступлениями. Я думаю, ну, если кто-то кто захочет купить, вы же продаете все равно. Ну я для этого купил э, на три с половиной миллиона рублей по 5 рублей еще с первого по 15 число. Ну, ведь мы просто вот сейчас говорим о том, что если вдруг сейчас покупатели есть, поможете нам их продать, все равно же, если покупатели есть. Или вы заинтересованы только своих продавать, я не понимаю же в чем проблема, мне просто, я вам серьезно говорю, это... Я, я сказать, понимаю ваши сери... я понимаю. вы поймите, что я понимаю все, как раз вот именно, что я все понимаю. Мне просто непонятно ваше поведение. Вы знали, что вам нужно заплатить за хранение зерна. Вы берете деньги из зерна и покупаете мегаватт контракта. Умышленно, для того, чтобы Значит, позвонить в апреле и начать э, говорить, что вот у нас беда, надо срочно давить на жалость Для чего вы это сделали? С днем, она Она и увеличивается это... быстрее, чем растет э, мегаватт контракта Это, это это это что-то за такой бизнес интересно. Это Где? не бизнес, это, ну, в смысле, это бизнес, конечно. Просто элеватор это тоже как бы, компания, которая берет, вернее, живет на то, что они за хранение, за погрузку, за все вот тогда они свою цену ставят. Знаете, так может нет смысла заниматься дело. этим бизнесом, раз он убыточный. Вот именно. Но, но сейчас э, какое-то зерно-то вытащить все равно ж надо. Почему? Дело в том, что мать, э, в смысл. Почему? Ну, если она убыточная. Зачем? Э, ну, корова уже умерла. Смысл ее дает. Но есть такое выражение. Вот корова лежит мертвая, а мы там пытаемся с нее молока получить. Это понятно. Вы мне скажете, вот, э, я сейчас, получается, э, ну вы же сами себя поставили в эту ситуацию, а сейчас просто хотите на мои плечи переложить вашу ответственность. Но я и только не так это Я просто хочу понять. Нет, не, ну на... так вы тогда и продайте мне по 10 рублей, вы же по 10 купили, продайте по 10. Просто из-за того, что вы с умыслом, понимая, что вам сегодня срочно нужны будут деньги. Вы с корыстным умыслом, по-другому я это назвать не могу Купили по 10 и сейчас плачет, ну как бы делать и так, чтобы надавить на жалость И продать по 50 и Я должен ваши проблемы бизнеса вашего взять на свои плечи, на свой карман То есть я должен со своего кармана ваш бизнес оплатить Вот о чем я вас подвожу это то есть, Я совсем так и не, сказал, я так, сказал, я не я, Вы так и платить. не сказали вы себя так ведете То есть я так понимаю ваше поведение И Я сейчас не говорю, что это плохо или это хорошо Я вас не критикую в том, что это плохо или хорошо Я абсолютно нейтрально к этому отношусь Я просто вам показываю, что вы неправильно себя ведете Некорректно, нечестно По отношению к другим людям Это все равно, что я бы сейчас вам Вот смотрите, не-не-не, вот смотрите, не, не, не. Вот смотрите. Я, представьте обратную ситуацию Я вот вам сегодня звоню в скайп Я и говорю Здравствуйте Вот я Владимир Я тут ваш номер скайпа увидел на официальном сайте компании По республике Татарстан Вот у меня есть сегодня миллион контрактов мне вот срочно нужны деньги, мне завтра нужно купить себе машину Потому что ее только завтра будут продавать за 5 миллионов Послезавтра она будет стоить 6 Помогите мне продать контракты, 1 миллион контрактов по 50 рублей Помогите мне продать Пожалуйста, у меня завтра проблемы, все дальше не распространяться, я поняла, что вот, э, опять же, никакой гарантии совершенно нет, и что 1 сентября они 2 3 тоже никакой гарантии нет. Я поняла, спасибо. Это здорово. Пожалуйста. Да? Это вы, вы что сделали для того, да. чтобы продвинуть саму компанию? Да. Вы что-то сами сделали? Вы перезалили да. ролики на свой канал? нашей семьи? Что? Мы вложили деньги. Для нашей семьи это большие деньги. Мы их вложили. Есть официально опубликованная информация Александра Бобровым, что компания выкупает акции с 1 сентября, сегодня 10 апреля. И на сайте указано... На я вам еще мы раз... На сайте указана цена продажи. На сайте указана. На сайте указана цена продажи, а не цена покупки. Покажите мне, где указана на сайте цена покупки. Ну, продавай, продавайте. Что, представитель? Я тоже простой обычный человек, у меня нету договора Нет, не с компанией простой, Что? Вы, вы на компании позиционируете себя как Там 44 человека сегодня официальные представители, 44 Это те люди Это, это, это знаете как называется? Это называется Да вы хоть как называете? Вы просто сами себя в блудную водите, потому что вы своим умом неправильно транслируете информацию. Вы себе придумали, что компания 10 апреля у вас купит по 50 рублей. что вы сделали для того, чтобы продать контракты? Только позвонили мне и оскорбили компанию и все. Это вот так вот вы решили продать? Вы назвали нас Шарашкиной конторы. А вы нас как назвали? Вы нас назвали поросными людьми, которые хотели купить подешевле и продать подороже. Вы же сами это сказали. И бизнес у нас ни к черту. Вот, вот, я у вас, вот я у вас прямо сейчас готов их забрать по 10 рублей, чтобы ни вам, ни нам. Вы ничего не теряете, и я ничего не теряю. Я вам продал по 10, я вас покупаю по 10. Это честно? Почему не честно? Я вам продал по 10, и у вас купил по 10. Это честно? А в чем нечестность? Я не компания, я частное лицо. Я купил так же у компании по этой же цене. вы понимаете же, да, что вы тоже с выступаете нечестно. Каким образом? Я согласна. Давайте по 10 рублей. Переводите. Я вам, ски, я вам скидываю в Skype свой адрес мегаватт контракта, жду перевод и жду от вас реквизиты Сбербанка. Хорошо. Пожалуйста. Знаю эту задачу. Вот так вот я сегодня пообщался и знаю, что многие из вас сегодня общались. Я ну, как бы абсолютно уверен, что я вел себя корректно, тактично, не ущемил ничьи права, а тем более не залез никому в карман. Я готов перевести деньги 350 тысяч, то есть человек ничего не потерял, просто 10 дней, 10 дней деньги его побыли у меня, у него побыли наши контракты. Как бы, если человека не устраивает товар, закон о защите прав потребителя в течение двух недель он имеет право вернуть по той же стоимости, по которой он получал товар или продукт. То есть я действую в рамках закона. Что там уже люди себе придумают? Ну, люди у нас фантазеры. Ребята, <свят> могу я добавить по этой ситуации? Потому что вот эти люди у меня покупали контракты. Проясню, да, вот я сейчас слушал разговор Владимира да, с Гузелью. И получается, она говорит там, то есть ты спрашиваешь у нее, что вы знали, что у вас через там, 10 дней пасевная, да, когда покупали, и что вам понадобятся деньги. Она говорит, да, знали. Но мы надеялись их продать. То есть, когда они ко мне обращались, мы общались, наверное, три дня. То есть они вот у нас есть деньги, мы хотим вложить, как вы посоветуете, я, я им сразу сказал, что советовать я вам не могу, как бы деньги ваши, вы сами распоряжаете себе. Ну, <coughs> так и так, то есть вам решать. Абсолютно, как бы, ну, я никаких советов не могу дать. То есть, если у вас вот у них 700 тысяч рублей было, да, то есть на 700 тысяч рублей они покупали, как бы вы сами подумайте, если у вас есть какие-то там варианты что вам понадобятся деньги в ближайшем будущем. Значит, ну, вложите вы вложите 200 тысяч вложите. Ну, вот так примеры приводил. У них еще не получалось 3 дня перевод мне сделать. То есть, там, то карту блокировали, Ну, вселенная подсказывала, знаки были, люди все равно перли. Да, и э, между делом, что как бы я как раз об этом говорит, она говорит, ну, вот не получилось перевод да, сделать. Я говорю, вы подумайте, возможно, это знак, что возможно вам деньги понадобятся, они говорят, ну да, знаки, знаки, ну мы подумаем, все равно но они принимают это решение, переводят эти 700 тысяч, да, я им отгружаю 70 тысяч контрактов, ну и они начинают ну, со мной разговаривать, что в таком духе, ну если там вдруг какая-то крайность будет, ты поможешь нам их продать, я говорю, я не знаю, как я вам могу сказать. Все будет видно завтрашним днем. Как я вам могу сказать, помогу я вам продать или нет. Да? То есть на то мы порешили. То есть никаких обещаний там не было и так далее. И предупреждал людей неоднократно. И видишь, все равно вот видим такую ситуацию. То есть вот ребята как бы э, мотаете на улице. Ну, я вот уже намотал. Мне сегодня звонил потому что я рассказывал эту историю. Да. Я говорю, ну и что, нельзя, то есть у нас есть покупатель на это зерно, да? а, Типа мы его не можем продать, потому что оно на элеваторе надо рассчитаться. Я говорю, ну а покупатель разве не может рассчитаться на элеваторе за зерно? Ну, может, как бы, но если в таком случае, например, мы продаем зерно там по 6,50 там, да, ну, рублей там, за килограмм, Ну или за сколько там, не знаю. А если покупатель рассчитывается, то по 5,50. То есть я теряю рубль. Я говорю, ну как бы, ребята, тут э, извините. Можно и потерять рубль, знаете. Ну, чтобы зерно свое продать если слова так хочется. То есть вот мы еще раз видим просто людей. <coughs> вот и все. Да, да, да. Люди хотят везде успеть. Но это и не хорошо, и неплохо. это их личный опыт, я тоже через это проходил, я где-то терял, где-то приобретал, я платил за собственный опыт, я открывал всякие разные виды бизнесов, там заведения, кафе, бильярдные, игровые автоматы, там клубы по интересам различным, там. по всякому было. раз тоже да что хочу сказать я не хочу сказать что они там какие-то плохие и так далее а просто люди видели возможность да но они не до конца были открыты со мной например да когда у меня покупали контракты то есть я не слышал ни слова о зерне я их предупреждал несколько раз чтобы они подумали приняли адекватное решение насколько купить у них контрактов у них Именно было такое решение, что вот такая возможность бывает один раз в жизни, да, да, вложиться в все, ну, все, что есть. А вот там будь как будет, да, как бы, а сейчас начинается вот это вот. Тем, тем более, что я сегодня понял из, из разговора телефонного, что они могут решить вопрос, просто потеряя рубль там, да и все за килограмм. Подумаешь, там такая деловка, да? Ну. No. Вот, мегаватты да, же мегаваты да. же через пять дней увеличится почти в два раза. Ну как бы этот рубль перекроется с лихвой там, с их вложением. В сентябре перекроется вообще... да, конечно в сентябре, нифига он как перекроется, ёма. о чем тут вообще речь, блин. Да капец, Потерять, блин, 10-15 процентов с этим рублем, блин, когда такой выхлоп получаешь, ёма, ну, все понятно. Конечно. Поэтому мы эту планерку проведем, я потом в эту даму посмотреть. Это знаете, о чем говорит? Люди идут не на идею, а они хотели нас просто поиметь за один-два дня там и все, как бы, просто сделать бизнес такой и уйти и вообще забыть про нас. То есть вот они им идею, они даже в нее видать не вникают. Кто идет на идею, вообще меня не теребят. говорят, будем ждать сентября, там, когда генераторы пойдут, а еще и предлагают производство, да, то есть запускать, хотят вникать в это, заниматься этим. То есть есть люди, которые хотят распространять, при этом я даю там. Недоватно, а, то есть, за распространение одного репоста, а есть люди, которые просто распространяют во всех соцсетях меня просто вот, ну, распространяют, потому что им эта идея нравится, им хочется, чтобы много их друзей об этом узнало. Поэтому тут просто сразу видишь, как лакмы лак, лак, лак мы с бы человек к тебе пришел и ну, как бы, нравится ему эта тема, подходит она ему и он просто пришел тебя как бы использовать, да, то есть и сам себя использует в итоге. Вот. Они тут действительно надо вот смотреть, короче, на варианты, как это вот у Дениса Были уже моменты, да, что они сначала там не могли перевести, то есть знаки идут от вселенной, и уже вот сейчас вот этот опыт есть, что больше в дальнейшем такого не было. Вот эти моменты все, короче, уже отслеживать, и когда такая секатка попадается, то с людьми как-то не знаю более открыто, чтобы это, наверное, они там, короче, ну, я думаю, тут все все понял, короче. Все Арсен, все понял. у как них с... у них эффект отталкиваемого стула получается то есть ты им говоришь вот знаки не надо брать на такой объем либо вообще не берите человек да ну нафиг нифига себе меня отговаривает стопудово это вариант тут хоть не, ты ну, как ну, см... это чисто для нас опять же вот так это Кстати, с другой стороны, что, мы, что, мы то тут не страдаем вот так ты все грамотно корректно и стильно сказал и правильно тут этот момент сказал что я вас не обвиняю так это просто есть как есть так есть так они до сих пор не прислали свои банковские реквизиты, и чтобы я им перевел деньги. Ну потому что поняли, что облавляясь со своей темой, сейчас пошли бы 5 рублей отправят вот ну, так. Ну чуть поменьше будет бабла и все, е-мое. Да не, вы их обогатите, в сентябре они просто миллионеры. Конечно, я не конечно, конечно, но... Еще поспорите... Повторюсь, я скажу, Володя, в добрый час, что мы тебе не продали тогда, е-мое. Держи половину. Я хочу больше закупить, долг взять. Я ему говорю, вот по ситуации сейчас... сами смотрите. Вот, если хотят человеку сам реализовывать, то есть помогать мне в реализации, я им тоже помогаю, как я это делаю, делюсь опытом. И вот с кем делился, у них получается. То есть, человек сам изучает вопрос. И когда человек сам уверен в этой теме, он уже все здесь понимает, у него все с руками и ногами сами люди забирают. То есть сама тема себя продает. А только неуверенные люди не могут что-то продать и сами не верят в это, и сами не хотят этим заниматься. Просто зашли, как бы, да, то есть, ну, прокрутить, как они говорят, деньги. Я говорит, зашел, прокручу деньги, как бы, вот так вот. И у него как бы как-то не, не идет, как бы у такого человека. Не, ну в кредит ладно, в кредит как бы могут брать те, кто понимает как всю эту систему, кто знаком, кто знаком с правоведовской информацией, как бы те уже. В общем ладно, пускай берут, заряжаются, они знают, куда идут, и вот что это. Это я такой. У меня, ребята, очень много пришло людей, которые занимались криптовалютой и много эфира перегоняли ну, была ситуация с биткоином, знаете, наверное, вот, и поэтому все, кто обменяли свою криптовалюту на наши мегалат-контракт, не очень довольны, они сейчас всем рекомендуют, они тоже знают, что получат свой бонус за рекомендацию, и, ну, больше позитива, и кто действительно хочет разобраться в проекте, понять, да, они разбираются, дают всю информацию, и сразу же видно, что у них отношение такое серьезное. Задают конструктивные вопросы. Там, как, например, можно заработать на рекомендациях, как это делать, там, как в соцсетях двигаться. Ну, видно, что идет конструктивный такой диалог. Ну, классно, классно, когда так, да. Да вообще все классно. Да, всем побольше конструктивных людей, криптовалютчиков, которые сейчас. Сейчас, говорят, в мае начинается новый паровоз, короче, отправляется в мае, короче, по росту криптовалютной движухи, все. У нас тоже после всех официальных мероприятий, которые в Москве пройдут, будет такой рост, что будем только успевать заявки принимать. Так да, что да, сейчас похоже... мы потренировались, и надо готовиться уже к серьезной работе, к жаркой паре. Итак, действительно, там криптовалютная движуха, будет отдыхать будет просто. События. Я думаю еще и даже люди еще не прознали, кто призм еще не все расстались, они просто вот под конец дня вот закупаются, опять же призм прокручивают, и на призму у нас закупается. То есть несмотря на то, что доллар растет, у нас нету никого, кто сейчас может лучше, чем мы дать вот эту конвертацию, вот этот рост. То есть я еще думал, блин, какой призм, призм отдыхает до первого сентября. Вот, ну У меня такое мнение. Но я как Владимир согласен, что должно быть какое-то количество, потому что жить надо. вот. И чтобы у тебя просто были деньги, да, то есть куда -то, которые разменять, на которые пожить, а что призмы тоже должны быть. вот. И поэтому, ну, вот у кого большие суммы были, да, они охотно с ними расстаются, с крупными суммами, оставляют себе на парамарин какую-то часть и вкладываются мегаватты. Те, кто последовал yeah. моему совету который был 29 или 30 марта, я записывал предсказания. Эти люди э, за призмы купили мегаватты. У меня было, вот если все-все-все там, да, на скрипсти все учесть, э, порядка 60 тысяч монет. Сегодня... За 10 дней сегодня у меня осталось 10 тысяч монет. То есть моя концепция сработала. Люди за 10 дней продали часть мегаватт контрактов. Те люди, которые за призмы их купили. То есть в 5 раз увеличили свои капиталы за счет мегаватт контрактов. И закупились по максимуму призм все у меня вот осталось 10 тысяч монет на кошельке из 60 И в заявки идут то есть люди там готовы хоть час миллион перевести там и монет купить а я говорю все нету тютю -тю, нет монеточек а кто-то говорил что ой а, обещание было что весной там призм там вырастет, так вот он вырос Доллар растет и призм растет одновременно. Плюс еще парамайнинг прибавляем. но ну, я не знаю, но ну, капитализация просто конская. Ребята, да, у меня сегодня с Литвы э, вышли на меня люди. Э, приобрели на 7000 призм мегаватт контрактов. И по, э, получается, что это еще только начало, то есть у них там большая структура, и они сейчас будут все закупаться за призм мегаватт контрактами. А вот я им продаю по 58 рублей, как и было у нас изначально. Вот, э, как думаешь насчет этого курса, как будет? Э -э, мегаватт контракты, э -э, если человек за призм, мегаватт контракты за призму берет, ну, естественно, продавать по этому курсу. А да, уже да, если да, кто-то да. у тебя выкуп, хочет купить монеты, там уже нужно смотреть прям не меньше 70 рублей как минимум. Да. Я просто мы, как видишь, делали, отталкивались от курса ЦБ, да? а курс ЦБ сейчас уплыл от нас. А мы теперь должны отталкиваться от курса мегаватт контракт потому что мегаватт-контракт гораздо ценнее инструмент, за него приобрета его ликвидность выше, его ценность выше, поэтому на сегодняшний день я тоже за то, чтобы призм остался в районе 58 рублей, потому что э, доход людей от призм гораздо выше, чем те потери, которые они сделают на курсе. Если кто-то хочет, допустим, дороже сделать, пускай самостоятельно реализует свои призм по той цене, которая ему желательно, и за рубли у нас приобретает не бывает, Да, да. Для, как всегда, есть черное и белое. Для кого-то сегодняшние новости это черное, вот этот весь баланс экономический, а для кого-то это возможности. И все зависит от мировосприятия, от своего личного отношения к тому или иному процессу. Вот я сегодня поначалу взгрустнул, да. Такой думаю, блин, человек хочет на миллион купить монет а у меня нету я все оборвал связи телефоны там всех на уши поднял мне говорят если только в москву самолетом утром прилетишь с сумкой денег ну как бы и то не должны быть в баксах. и тогда мы вот прям на встрече за компьютером тебе отгрузим монеты вы все вот так а потом я такой подумал блин ну и пусть как будет как бы есть мегаватты пока там что то набиулина сейчас со своими курсами cb там порешает вопросы ну есть мегаватты тем более сейчас время пора такая осталось пять дней до поднятия цены сейчас опять возрастает ажиотаж сегодня там кто-то то кто то звонят планирует там человек там планирует там послезавтра там на миллион взять мегаваттов там еще на 500 на 600 там. ну все идет своим чередом. Находиться нужно в потоке, в сегодняшнем состоянии, здесь и сейчас. И все будет путем. Ну что, у меня как бы по планерочке все. Я всю информацию дал, что хотел. хотел а, кстати, хотел всех поблагодарить за движение, за работу, которую вы производите. Очень видно масштабы. Видно как в социальных сетях, как в ютубе То есть количество каналов с информацией растет Количество аккаунтов людей растет Которые именно двигают нашу информацию в общем всех И что, сегодня там что, Роман Мартыненко и Арсен должны скинуть последнюю двое человек видео про iphone и я сделаю ролик да, про ролик не про, не ролик, не про не ролик объясняю да почему я именно э, жду чтобы все скинули вот там сколько 9 или 10 человек э, с айфонами я их просто сделаю в кучку как бы ну одним фильмом так сказать одним роликом э, чтобы был эффект вау то есть, когда он, вы каждый там отдельно да, выгрузили на свой канал, там, ну да, посмотрели его, там вот один человек получил. Потом где-то через неделю кто-то другого увидел, что получил. А тут сразу, то есть, ну, подряд несколько человек реально с разных регионов, с разных городов. То есть это не постанова какая-то, это реальность, да, не то, что там э, все в одном месте собрались, и каждый там с одним и тем же айфоном да, записал видеоролик ну что как бы что это все разные регионы разные люди и что это действительно так и есть как бы что все получили все довольные пользуются и во благо технику эту используют и что у других есть тоже возможность своими поступками делами э, получить безвозмездно в подарок iphone 8 плюс на 256 гигабайт а потом уже и со, за следующую квалификацию Получить макбук про за 300 тысяч рублей безвозмездно также в подарок. Ну что, у кого есть еще что, что сказать? Давайте обмолвимся, выскажемся и а разбегаемся, пожалуйста. Вот насчет макбука это сколько объем? 2 или 3 миллиона? Ты что-то как-то вот вылетело из головы. Наташа, ты че такие большие цифры вылетают из головы? Я да, это очень много на фуне, пожалуйста, у меня в памяти и Какой объем нужно сделать? Ну вот один миллион айфон, потом еще плюс три миллиона и того четыре общим. То есть будет макбук. То есть плюс три миллиона к айфонам оборот. А это еще вопрос по макбуку. Почему за триста я за сто восемьдесят шесть купил? ну потому что <сёк> тот который что за 300 дарез... <сёк> <сёк> потому что тот который за 300 ну во первых у тебя какое сколько дюймов диагональ 15, 15. 15? Да. А... Да. процессор какого поколения 7 -7. чистота ядра да. Не а... Короче, тут смысла нету вообще. За 180 и 300 это небо и земля. Там То, что будет за 180, рядом не будет стоять. Тот, который то, за 300, таких моделей, их нету э, в магазинах, чтобы они стояли. Ты его заказываешь, проплачиваешь, его под заказ привозят. А, ну вот поэтому. Да, да, да. То есть поэтому их и не было. То есть мне сказали, что вот это максимальный. И тебе сказали, что за 180 максимальный, да? Да, да. А, ну это видишь, максимальный, который есть наличие, наличии, Но по факту ты. Видео из этого в наличии не А, ну во-во. Ну, ну это тебе какой-то это некомпетентный, да, наверное, стажер сказал, что максимальный. Максимальный вот. во-во ну, раскидывал ссылку, там он как раз характеристики нету. Ну, ну ладно, все равно хорошо. Слиндался. <свят> Будет два машинка, один детям отдастся не Да, э, после того, как в мае презентуют действующий уже собранный генератор, придется купить еще одну клавиатуру, еще один ноутбук, чтобы один для левой руки был для обработки информации, другой для правой руки. Вот это да. А если я хочу Mac поставить с двумя экранами, сейчас можно экраны подключать. Просто, ну, я всегда дома работаю, а MacBook, я имею в виду, он хорошо в дороге особенно. А в доме хотелось бы тоже еще Mac просто взять, конкретный такой крупный. Такие вот планы. Да и, возьмешь, и, конечно. Да. да, я даже думаю, что галат, у меня вот, знаешь, вопросик просто у меня <laughs> из разных, вот у меня так получилось, что у меня в команде собрались несколько людей, они все из разных городов, у всех одни и те же вопросы, все захотят запускать производство. Я понимаю, что сейчас это не тема для этого разговора, но хотелось бы лишь бы отдельный планерку провести, ну как бы вот по поводу вот, они вот, задают вопросы. Ну а также они все хотят идти на свои предприятия а, и тоже предлагать им контракты. Ну и как вот обращаться к предприятиям, у них как бы тоже назревают вопросы. Ну вот смотрите, все же можно, согласно логике, все это воспринимать из уже существующего информационного поля, которое там можно осязать, и можно не осязать, можно видеть в интернете, и как происходят события. Вот как я это вижу, для, ну как вот мое видение. 21 числа апреля Александр Бобров сам впервые вживую там встретиться с Александром Кукушовым. Соответственно, после мероприятия, до мероприятия, какое-то время они будут проводить вместе, ну, общение, диалоги, посиделки, там, чаепитие. Те люди, которые приедут на это мероприятие, также само смогут поучаствовать, там, ну, с нашей командой, там, получается, я точно знаю, кто едет с нашей команды. три девчонки это Елена Ремхи в Москве что вот здесь есть в нашем чате потом Александра с Красноярска едет вместо меня человек и Олеся Самотой с Ростова на Дону то есть вот у нас получается Москва Ростов на Дону и Красноярск то есть Три девчонки едут на мероприятие на вот это на 21 апреля. Это про которых я конкретно знаю. Соответственно, будет видео, фотографии, эксклюзивная какая-то ну, информация сто процентов, Потому что, ну представьте, ну я просто знаю, что такое живые встречи да, с людьми, да, с которыми там общаешься по скайпу. Там год, два, три, и потом встречаешься, и ты просто можешь там 20-30 часов сидеть. Общаться, обмениваться, вот это всей информация, энергетикой. И вот ну, это ничем не заменить, даже разговором по телефону, по скайпу тем более. И такая информация, то есть, ну рождается в этом диалоге. И понимание приходит, глубина его по осознанию просто неимоверная. И вот это будет информационный прорыв. Я точно знаю, что 12 человек, 12 человек будут на этой встрече. Ну, то есть от трех я знаю лично, кто будет на этой встрече. А, ну и Саша Бобров с супругой, то есть еще там, Ну, вот пять человек. Я буду. А? Я буду. Вот Денис будет, тем более. Вообще там, сразу запасайся нет, там всеми нет, видеокамерами. Так, вот. так, Денис, а ты с айфоном, а? Нет. Он с макбуком про. А ты с мартбуком пробуй все туда, да мне беспокойно за качество контента. Ну и соответственно, вот это что дает? Оно нам даст глубину технического понимания, потому что Александр сможет, Кугушов, именно, ну то есть говорить об этом. То есть вот сесть, все заговорить, запротоколировать. Как раз у всех, кто едет, у них есть вопросы, да, вот эти вот накопленные от людей. То есть он тут же их ответит, законспектирует. У всех будет полное понимание, как, что, к чему мы идем, куда движемся. Это вот, вот эти все э, события, они ну, к следующему этапу подготовят, дадут боевой дух, э, привлекут внимание людей, э, авторитет привлекется, потому что события как бы ну международного масштаба, можно даже сказать. Вот это премия как он след во вселенной и дальше все понакатано, а потом в, марте, в мае это все еще закрепится реально действующей установкой ну и, и там я не знаю там просто можно будет это телефон в холодильник ложить чтобы он ну, не грелся сильно от звонков и скайп и ноутбук так же само поэтому к маю месяцу тот кто не обзаведется макбуком ну ваши виндовсовские компьютеры и ноутбуки они просто сгорят от напряжения и все. Ну от напряжения количество звонков и обращений через каналы связи. Да, да, это точно, потому я, что я тоже предупрежаю, ну сами понимаете, воротили бизнесы и там и, и все известные люди будут там и вопросы и все вживую вот это сейчас ты добавил просто бомба и те кто не пользуется да то есть вы уже везде и, и видео снимал и в чатах намекал и ну многие ждут последнего дня наверное так всегда перепитаться закупаться будут на протяжонки как обычно я хочу вот что сказать вот у меня ноутбук клиного да он как бы неплохой он хороший он всегда меня выручал служить да ну сколько как служить ну сколько у меня там есть ну я не помню там три года четыре как вот началась у нас продажа мегаватт контракта, он просто стал не вывозить. То есть, ну реально, э, стал виснуть, глючить там, и я просто матерился на него три вот, дня перед 31 марта, просто матерился на него. И поэтому теперь, как бы, вот, всем скажу точно, Владимир был прав, когда я сейчас сказал, что ноутбуки сгорят. Реально сгорят. Оставим Ой. их для коржа что говорить, я вот говорю сейчас вот свою карту, у меня короче Хьюрит Пакер, да, который я купил там два месяца назад за 130 тысяч рублей вот так, и вот, ну, блин, он мне не нравится, как вот это все это, я просто знаю, что такое MacBook, он ловит там все вот это вот, и просто сравнение, как -то. Но я думал, что за 130 тысяч свежий компьютер должен быть вообще по красоте, нифига подобного вот так, макбук вот рулит. Ну все, всех замотивировали на Macbook э, на 4 миллиона оборота и подарок Macbook от меня лично всем, каждому, сделавшему 4 миллиона за любой период времени. Так что итоги подведем, мы тогда если за призм по 58 так и оставляем, правильно? По 58, если человек покупает э, мегаватт контракты за призм. Да, да, да, да. А по поводу продавать, я даже я даже если у меня сегодня вот прям сейчас появились какой-то объем монет, я бы их не стал продавать, потому что неизвестна ситуация, может завтра уже доллар стоит 200. Поэтому будет стагнация однозначно какой-то промежуток времени, а пока будет стагнация с криптовалютами, ну, людям же все равно нужно что-то делать от скуки то деньги двигать что-то куда-то умножать то мегаватт контракты будут продолжать как горячие пирожки продаваться потому что мегаватт контракты они стабильны э, их рост в том количестве в котором они растут даже биткоины так не растут э, даже доллар так никогда за всю свою историю не рос как растут мегаватт контракты они умножаются за полгода в 620 раз. Причем неизвестно, нигде как будет что-то, а мегаватт контракт это известно, что Когда да? и сколько Вот смотрите, погодные условия на территории России созданы. Рубль дешевеет. И лучше место, как мегаватт контракта просто не найти. То есть все погодные условия для нас созданы. Нет, опять же, толчок, как вот говорите, там человек не мог перевод перевести, да, то есть какие-то знаки внешние. И вот здесь тоже вот сходится все в, в, одной, в один момент в одной точке. И пришло, пришло время просто это делать вот и все. Ну все тогда. Всех благ, всем рад был всех ну, был слышать. Час, Всем добра. Да, всем пока. пока, пока. Запись Сейчас часа через 3-4 будет счастье. на ютубе. Всем удачи, пока. всех благ пока Всего рано. доброго.